Здравствуйте, друзья! Не так давно на канале FornaxView вышел ролик, в котором мы делились мнением наших покупателей о том, почему они выбрали электрокаменку. А вот сегодня мы с вами узнаем, как выбрать электрокаменку. Подбор электрокаменки для сауны или бани чем-то похож на выбор дровяной банной печи. Все также зависит от предполагаемого объема парного помещения. Электрокаменку также нужно выбирать с небольшим запасом по мощности. И одна из причин – это стеклянная дверь. Чаще всего для входа в парной устанавливают стеклянную дверь, которая также принимает на себя очень много тепла. Поэтому к предполагаемому объему парной нужно будет добавлять около полутора кубов. То же самое касается и напольного покрытия. Если пол вашей сауны выложен из керамогранита или керамической плиты, и при этом он не утеплен нужно будет добавлять на один квадратный метр такого пола один куб мощности электрокаменки. естественно от объема парной зависит и мощность электрокаменки, а от этого зависит к какой электросети ее можно подключить два варианта либо на 220 либо на 380 вольт чаще всего электрокаменки мощностью более 9 киловатт рассчитаны под подключение к сети 380 вольт если у вас нет возможности подключиться к трем фазам 380 вольт то нужно несколько ужать объем парильного помещения условно все электрокаменки можно поделить на два типа напольные и настенные опять же чаще всего настенные мощностью не более более 9 киловатт, и их размещают в самых небольших саунах, например, в квартире. Напольные электрокаменки мощнее, в них входит больше камней, соответственно, они потребляют больше электроэнергии, но и дольше держат тепло. На камне таких электрокаменок можно подавать воду чаще, и при этом не бояться того, что... Электрокаменка не оправдает ваших ожиданий Из всего этого можно сделать простой вывод Не стоит делать домашнюю парную Размером больше чем 2 на 2 на 2 То есть 8 кубов При этом чаще всего мощности электрокаменки в 7 киловатт Достаточно для того, чтобы она отопила эту парную А с такой мощностью справится и обычная бытовая сеть в 220 вольт очень важный момент управления электрокаменкой. Бывают два типа пультов. Выносные и встроенные. Встроенный в электрокаменку пульт решает большинство задач. Можно управлять и таймером включения, а также управлять нагревом. Для более тонкого управления электрокаменкой существуют выносные пульты У них больше возможностей работы с временными интервалами работы электрокаменки, А также точнее настраивается температура в парной И кстати, с помощью выносных пультов можно температуру в парной сделать повыше Что не всегда удается сделать с помощью встроенных пультов Ну в общем, как вы поняли, мы за то, чтобы электрокаменки были оборудованы выносным пультом Это не только удобно, но и дает больше возможностей для управления Очень важный момент Для электрокаменки мы рекомендуем покупать только колотый камень Это, кстати, в паспортах к своим изделиям некоторые производители почему колотый камень в отличие от галтованного лучше задерживает воду и вода попадая на него не скатывается а испаряется выбрать электрокаменьку вы можете из любой точки россии на сайте farnax.ru либо в новосибирске придя в один из розничных магазинов сети farnax уверен что даже самая маленькая электрокаменька может подарить вам незабываемые эмоции от посещения сауны или бани поэтому желаю вам легкого пара и до новых встреч Счастливо!